Университетская клиника продолжает вакцинацию. Бесплатная вакцина доступна как российским, так и иностранным студентам Казанского федерального университета. Мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80-90%. процентов, У нас был запас коечного фонда. То На сегодняшний день абсолютно 100% коек и даже больше 100%, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек, на сегодняшний день он задействован. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80%, что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50%. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, Нужно не забывать, что с одной стороны есть опасность э, побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе там, ну, серьезных побочных эффектов один на сто тысяч или даже 1 на миллион. А с другой стороны есть последствия э, перенесенного заболевания. То есть если ты заболеешь, то у тебя шанс умереть несколько процентов. А еще 20-30%, что у тебя будет тяжело протекать заболевание. Но даже если оно протекает в легкой форме, это потребует несколько месяцев восстановления после этого заболевания. Мы организовали выездную вакцинацию, то есть все структуры университета совместно. Выездную вакцинацию здесь, в 15 доме деревни До Сегодня она будет здесь, а в пятницу, 5 ноября мы проведем ее на базе студенческого городка нашего университета. Но при себе нужно иметь паспорт и желательно иметь такие документы, как медицинский полис добровольного медицинского страхования, соответственно, свидетельство об установке миграционный учет, свидетельство миграционную карту. В первую очередь хочу хотя бы снизить риски заболевания этой достаточно распространенной инфекцией, Хочу сохранить сильный иммунитет. Хорошо для здоровья и уменьшает риск общества. и поэтому я решил, что делал вакцину.